Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и я продолжаю рассказывать вам, как легко и просто по астрологической карте научиться читать с человеком, понять, какой он и что от него можно ожидать. Сейчас мы с вами дошли до следующих божеств. В первом видео я рассказывала про друзей-грабителей и богатства, а сегодня я вам расскажу про самовыражение. По кругу порождения это следующие божества – которые называются, делятся также на две части, на две полярности, либо дух наслаждения, либо вызов власти. Вообще любое самовыражение – это наше действие. И если вы видите у человека самовыражение, вы можете посмотреть фазы ци, на каких фазах ци стоит это самовыражение. И если оно полезно, если оно не ранено, не под ударом, это мы, конечно, дальше уже будем изучать, то и самовыражение такое хорошее, в карте хорошо работает, то это человек деятельный. Это человек, как правило, талантливый. Если вы видите дух наслаждения, то это человек, это звезда долгожительства. Это человек, который умеет ухаживать за собой, за своим телом. Это человек, который умеет себя правильно преподнести. Это человек, который умеет все делать красиво. А если вы за власти, то это звезда более жесткая, но это звезда, которая помогает нам преодолевать преграды доводить те дела которые мы начинаем до конца то есть и одно и второе говорит о наших действиях если есть самовыражение то человек умеет действовать если в карте женщины есть самовыражение это звезда детей еще почему мы с вами любим именно э, это божество это так называемый мостик богатства то есть, есть э, господин э, дня мы называем элемент нашей личности и есть богатство и между этими элементами стоит самовыражение мостик к богатству. это когда наши действия приводят э, к тому что у нас появляются с вами деньги поэтому мы иногда в карте можем с вами видеть э, очень много денег но нет самовыражения человек приходит и говорит я слушал ваш вебинар вы говорили про деньги мы будем про них говорить в следующем видео. Но у меня много денег в карте, но у меня нет этих денег в жизни. И самое первое, на что ты обращаешь внимание, что иногда нету этого мостика. Нет мостика, и человек не может достичь, не может взять эти деньги. Итак, друзья, если вы у человека в карте видите много духа наслаждения, то можно э, быть уверены, что этот человек, ну, во-первых, э, это очень такие люди хорошие в общении. Э, это люди э, любят самопознание. Это люди, у которых э, очень, очень легкий на подъем. Ну, вообще люди у которых много самовыражения и вообще легкий на подъем то есть если вы сидите в офисе и не знаете кого отправить за пиццей то нужно отправлять вот этого человека а, это люди такие с оптимизмом с таким все время которые относятся к жизни если у вас больше духа вы за власти вернее извините то здесь конечно может быть больше уже таких знаете больше себелюбие больше уже какого-то нарциссизма человек любит быть в центре внимания человек человеку нравится чтобы на него обращали обращали внимание и он это будет он будет все делать для этого. вообще если вы приходите в ресторан с караоке и видите на сцену весь вечер одну и ту же даму это совершенно точно женщина с очень сильным самовыражением и скорее всего даже с вызовом власти и, кстати, очень часто эти женщины бывают, что-то у них не складывается в судьбе. Почему? Потому что вы за власть нападает на власть. Сильный вы за власть не дает очень часто женщинам выйти замуж, потому что он просто выбивает любую власть мужа из их карт. Но об этом позже. Итак, друзья, напоминаю, что у нас есть момент голосования. Если вы хотите про какое-то божество узнать больше, вы можете проголосовать. И э, на открытом вебинаре 28 февраля и повторение будет 2, ой, 28, извините, января и 2 февраля, я разберу именно то божество, за которое вы проголосуете больше всего. Напоминаю, что если вы хотите изучить э, астрологию Бадзинь, и уметь очень хорошо читать астрологическую карту, судьбу человека. Приглашаю вас на свой фундаментальный курс. Это самый глубокий, самый основательное изучение астрологии. В этой части, которая у нас начнется в феврале, мы будем проходить как раз божества и структуры карты. Это достаточно большой такой углубленный курс. Я приглашаю вас на этот курс, рядом с этим видео будет ссылка, где вы сможете заказать его сейчас до старта продаж по самой низкой цене.